Анвар Алахяров, 60 килограммов, греко-римская борьба. Ты вроде э, не очень доволен, хотя победил. Почему не улыбаешься? Нормально, доволен. Все хорошо прошло. Получилось. Э, несколько слов по схватке. Э, что, что и как складывалось? Сильный соперник. Первый раз боролись с ним. Очень крепкий, опытный. В этот раз получилось меня выиграть. У нас греко-римская борьба очень сильная. Сборная России есть лидеры, чемпионы мира. Вот С кем из звезд российской борьбы стоял в паре? Может быть, на тренировках? Да, еще ни с кем не удавалось стоять. А у нас в зале тоже очень много опытных ребят. Именно у вес. Все хорошо получается, тренируемся, выделим. А с кем хотел бы провести поединок? Ну вот, с лучшими ребятами этого веса. Бьебелин, Маранян. Mm -hmm. с ними хотелось бы убраться. Что, на твой взгляд, для тебя, для твоей, для твоей фигуры, для твоей манеры борьбы более сложно? Емелин или Мараня? Да, они одинаково борются. Очень аккуратно, осторожно, закрыто и тяжело. Раскрывать. Несколько слов. Как оказалось, что ты увлекся такой борьбой? Отец отвел на борьбу и вот так, вот так потихоньку пошло. Вроде получается, уже 15 лет занимались борьбой. Все хорошо получается.